Всем привет! Итак, тема сегодняшней встречи – это первая минута вебинара. Вебинар, конечно же, онлайн. И мне было бы очень приятно, если бы мы за сегодняшний день а, выполнили три задачи. Первое это понять и принять, что первая минута очень важна. Второе – это закинуть в голову элементарный алгоритм действий. И третье – начать внедрять. Кто я такой? Я желтый мужик, продсирую продающие публичные выступления. Думаю, что на этом знакомство закончим. Кому интересно, заходите в паблик там. Я бы всякого разного про себя, и вы поймете, что это за человек и чем могу быть полезен. И третий момент. Значит, наш сегодняшний регламент. Смотрите, всего вебинар, мне было бы очень приятно уложиться в 25 минут, из которых минут 15-20 это будет контент, тема. Вот, и 5-10 минут, соответственно, ответы на вопросы. Итак, для самого начала у меня есть к вам один простой вопрос. Вот Смотрите, когда мы проводим мероприятие, у нас есть по большому счету четыре целевых аудитории, которые приходят к нам на мероприятие. Первое, смотрите, первое, это те, которые пришли заранее, позаботились, в курсе, хотят. Вторая аудитория, это, это люди, которые пришли вовремя. Третья аудитория, те, которые опоздали. И четвертая, те, которые смотрят записи. У меня к вам вопрос. Как вы считаете, с точки зрения общего количества людей, кто является самым, ну самым не знаю, слово «дорого» здесь не совсем подходит, самым лучшим, самым целевым целевой аудиторией из пришедших? Первая, четвертая, первая, вторая, третья, четвертая. Итак, первые, которые пришли заранее, вторые пришли вовремя, третьи пришли с опозданием, четвертые смотрят потом в записи. Поставьте, пожалуйста, цифру, одну или несколько, как вы считаете. Я подожду пока. один 1, 2, один-два, четыре, один-четыре. Ну, в принципе, картинка достаточно понятная. Продолжают поступать ответы. Давайте разберем, смотрите, такую ситуацию, что, конечно, у нас и во всех этих, скажем так, аудиториях есть люди, которые могут быть и покупателями, которые могут остаться у нас просто в читателях или друзьях. Но суммарное количество, где больше? Итак, первое. Это люди, которые позаботились, которых действительно ваше предложение достаточно горячее, интересное. И им важно то, что вы хотите дать. Настолько важно, что они даже пришли заранее, чтобы быть готовым. Второе. Да, важно. Они пришли вовремя. Молодцы, отлично. Третье. Скорее всего, часть людей, кто-то может быть, да, просто тупо забыл. Ну, забыл о том, что вот в этот день, хотя очень хотел. Но к моменту проведения что-то перебило, что-то случилось, просто забыл. То есть, вот этого гвоздя в голове нету. вот. Соответственно, суммарно, скорее всего, тут поменьше людей. Четвертая аудитория. Это те люди, которые, допустим, пропустили мероприятия, не видели, не слышали, но они перешли по каким-то ссылкам, по каким-то приложениям, по каким-то описаниям. Им действительно это интересно. И я бы для себя лично выделил, вот если надо выделять, да, то это первую и четвертую аудиторию. Итак, одни пришли заранее, другие смотрят потом в записи. Дальше. Теперь смотрите, что происходит. Я думаю, что каждый из вас попадал на такие мероприятия, когда э, ты приходишь вовремя. И какое-то время сидишь, ожидаешь какого-то начала. <coughs> Хорошо, если, допустим, вебинар задерживается по техническим минутам на 5 минут, да, и включили какую-то музыку или видео, что-то идет. То есть ты как бы в курсе происходящего. В основе же что происходит? Смотрите, большинство мероприятий проходит в таком состоянии. Ты приходишь на мероприятие и сидишь. И периодически в комментариях. А что, началось или не началось? А может у меня что-то со звуком? А у всех звука нет? А у всех картинки нет? То есть, получается что? Что мы приглашаем людей к конкретному времени, при этом... Мы даже не удосуживаемся сказать, что мы каким-то причинам задерживаемся. Согласитесь, внутреннее состояние прошивое. Состояние неведения. Это первый минус. Второй минус. Не поставили, допустим, заставку, что задерживается, начнем там в 13.05, не 05, а 13.10, допустим, 13.15. Происходит какое-то полное неуважение в людей. То есть тебе все равно... Я пришел, даже если я бесплатно вебинар, я что должен сидеть и 10 минут и ждать. Ну напишите мне, что через 10 минут начало. я подключаю, я что-то сделаю, отправлю почту, получу почту, что-то сделаю за эти 10 минут. Нет, я должен сидеть вот в ожидании. Начнется, не начнется, начнется не начнется, когда начнется. Следующий формат неуважения. Это, ну это, сейчас разберем, технические моменты определенные, но ситуация. Включается какая-то, допустим, тишина заставка, и на заднем фоне вот прямо я прямо попадал на несколько мероприятий такие. И там кто-то что-то клацает, что-то разговаривает кто то, -то, -то, -то уточняют, доделывают. Ну, хоть звук выключи. Четвертое состояние, вот начало, когда люди начинают и начинается проверка, как меня слышно, как меня видно, а кто из какого города и чего-то там, а давайте подождем, давайте подождем, пока все остальные придут. Ну, опять же, что в голове возникает у нас, как у слушателя? Причем, помните, да, я рассматриваю две целевых аудитории. Это и четвертую, те, которые пришли заранее, и те, которые смотрят в эфире. Те, которые пришли заранее. Обратите внимание, какое бешеное получается не, сказать, неуважение. Человек пришел. Заранее, позаботился. Он хотел узнать информацию. А ему говорят, причем вот это важное, самое главное целевое аудитория, это больше всего заинтересованный. Им говорят, чувак, ты посиди, типа, если хорошо, что говорят, кстати. Ты, мол, сиди, жди, а мы подождем тех, которым это нафиг не нужно, чтобы они пришли. Бред какой-то получается. У нас есть пословица "Семеро одного не жду», там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, ну согласитесь, я заинтересованный жду, пока придут те, кто в этом заинтересован меньше. Нелогично. Вот. А, следующий момент. Смотрите, допустим, четвертая целевая аудитория, которая смотрит записи. Мы включаем с вами запись. И вот проходит минута, вторая, третья, происходит какие-то настройки, то уточнения и так далее, и так далее. Куда я попал? Попал ли я в ту комнату? Та ли, а, тема встречи, какой регламент, вообще кто ты и так далее. Я вынужден. А вы, кстати, согласитесь, интернет у всех разный. Иной раз, чтобы вот я сейчас поменял интернет посильнее стал, а до этого с модема. Да блин, ткнешь туда. Он пока загрузится. А во-первых, реклама до этого идет, да, как правило, в записи. Прошла реклама. Ты начинаешь, сидишь, слушаешь, слушаешь, не поймешь ничего. Тебе не хватает, ничего не поймешь. Не хватает терпения. Ты начинаешь переключаться, куда, где начало самого мероприятия. Ткнул, ткнул и туда, не доткнул, или переткнул, или пропустил начало. Вот лично меня уже на этом моменте начинает раздражать. Теперь давайте разберем ситуацию. Отношения доверия. Совершенно всем известно, что вот какой-то уровень доверия формируется на каких-то первых минутах контакта, связи. Ну хорошо, если вы там запроводите за закрытый вебинар, вы что-нибудь сказали, там сказали, ребята, извините, что-то за пару через 10 минут. Или как-то могут простить. А если это а, холодная аудитория или чуть-чуть тепленькая, то сразу формируются отношения. Ну, и что, если элементарное такое неуважение. Что будет в программе, что будет в продуктах? А получу ли я продукт, если он попросит меня что-то сделать? Сколько он будет профессионально подготовлен? То есть уже, уже на первых минутах формируется негатив. А потом, а потом мы. Расплескиваем руками, эмоциями, логикой, с файлами, всякими там доводами, обоснованиями, что какие мы классные. И вот теперь вот то негативное отношение, которое сформировалось в самом начале, причем вербально или невербально, невербально осознанно, неосознанно, оно вот формируется. Нам нужно это все перебить, изменить и доказать, что мы классные. Какой смысл? Вы согласитесь, глупо, да? Сначала плюнуть человеку в глаза, а потом говорит: да не, я хороший, я случайно тебе плюнул. Нет, я случайно. Ну такая, как минимум, странная логика. Вот, значит, вывод. Что-то нужно менять. Менять как? Давайте попробуем посмотреть на эту ситуацию с точки зрения самих себя, приходящих на мероприятие. Что нам важно? Вот в первые секунды начала, что нам важно? Что мы, что нам необходимо узнать и понять? Ну, первое, это, ну, как бы, просто элементарные вещи, даже обсуждать это, наверное, нужно начинать ново, вовремя. Если что-то вовремя не получается, выйди в эфир, скажи, ребята, у меня тут что-то поломалось, что-то случилось. Я вас, ну, ну, извините, все будет. Я, я вот сейчас 5, 7, вот 10 минут решу вопрос и... С вами. Хорошо, хорошо. Все, люди спокойненько знают. У них есть определенность. Знаете, говорят, лучше плохая информация, чем отсутствие информации. То есть, неопределенность, неуверенность, мерзкое состояние. Следующее. Даже если что-то вовремя не получается, ребята, я сейчас, вот 10 минут, каждый займется, 10 минут что-то сделает и спокойно вернется. Вовремя. Следующий момент. Что нам важно узнать, когда началось мероприятие? Вот по мне так важно все-таки, знаете, ну еще раз услышать, что я пришел на заявленное мероприятие, еще раз понять, тема та или не та, потому что вы ну, не всегда до конца понимаешь, а нужно тебе это не нужно, идешь, так, так сказать, чуть-чуть интуитивно порою, вот, на доверие, может быть, что-то будет нормально, ненормально. Поэтому еще раз, в самом начале, наверное, мы хотим получить информацию, о чем эта встреча. Первое, о чем мероприятие, какая тема. Второе, долг чести представиться. Вот, ну вот здесь я бы, честно говоря, не шел по пути представления, когда люди начинают рассказывать там свою историю, начиная от э, там от мономаха. Ну, кратенько, чем ты занимаешься, буквально 20 секунд, 30 секунд максимум. Пам-пам-пам. И ссылочку куда-то на мероприятие, на паблик, на еще какие-то материалы, где есть более развернуто. Плюс еще потом в рамках внутри мероприятий можно сделать ссылку на свой опыт, на свой экспертность и так далее, и так далее. Рассказать, почему я желтый, как я стал желтым, может быть кому-то интересно, если это важно в рамках мероприятия. Вот. Но Вот здесь очень коротко. И третий момент. Мне важно понимать все-таки, каким временем располагать. Согласитесь, не, не сидим мы все под пальмами, не пьем кокос, и нам пофигу, сколько будет это мероприятие. У всех дела, у кого-то семьи, дети, какие-то другие задачи. И человеку важно понимать, сколько по времени это будет проходить. И сюда же, это вот пункт 3, регламент, это какие-то элементарные правила. Допустим, в данной ситуации, вот в этой комнате, на комнате, да, я всегда стараюсь напомнить, что в случае, если трансляция зависает, нажмите F5, перезагрузится, и вы опять войдете в комнату. Все. Честно говоря, вот эти правила поведения, что если давайте будем, давайте бодренько отвечать, во-первых, как бы не особо... Будут ли отвечать люди не отвечать на ваши комментарии, просьбы, это зависит не от того, а попросили вы их или не попросили, а от того, как мы будем потом это вести мероприятие и будем задавать вопросы. Вот. А по поводу там, что не хамить друг другу, ну, чё, чё, человек, начинает что-то хамить там, ну, извините, пожалуйста, сразу бан до свидания. Чего цацкаться, если он мешает, знаете, одно стадо портит, одна овца портит все стадо. Вот. вот, собственно говоря, по большому счету и все. Итак, первые минуты мероприятия формируют отношение к спикеру. Если у нас что-то не получается, мы не успеваем. Конечно же, мы должны начать вовремя, но если не получается, мы предупреждаем людей, что у нас форс-мажор, начнем тогда-то. Не держать людей неведение. Второй момент. Люди пришли, и они понят, хотят понять в самом начале, что здесь, от кого и как. Но коротко. Вот сделали раз, два, три, а потом уже можно быстренько проверить настройку. Но и опять же, что я часто замечаю, вот это уже отступление чуть-чуть. Начинаем проверять звук видео. Всегда найдется один человек, у которого ни хрена не видно, ни хрена не слышно. И давайте мы ему все вместе объяснить, как ему включиться в другой браузер. Условно говоря, 100 человек сидит, готовы работать, и 99 плюс вы, 100 человек, объясняет этому товарищу, как браузер настроить. Но не судьба. Не получилось. Так, и отдельная реманка по поводу, почему четвертая целевая аудитория важна видео. Вот опять же, смотрите, вот в плане вот этого тыкания. Человек открывает видео, и либо он видит, сразу пошел процесс, он понимает, что да, попал туда, что тема ему интересна, человек интересен, все, процесс пошел. Либо, извините, он видит всякую фигню. И, соответственно, закрывает и уходит. Потому что здесь вообще никаких нету этих самых крючочков, чтобы держать его. Потыкал, потыкал, да его так и так далее. Не особо-то и нужно было. Все, ушел. Поэтому первое, четвертое. Первое здесь и сейчас. Четвертое. Не получилось. Мы начали корявый вебинар, начали там с проверки и так далее. Но извините, тогда заморачивайтесь. Включайте программу, обрезайте. Не выкладывайте вот с этими преамбулами по пять минут, чтобы человек тыкался там, за где же начало. Ну вот, собственно говоря, и вся идея. Первая, четвертая аудитория, те, которые пришли заранее, и те, которые смотрят в эфире, самая важная целевая аудитория. Не держим людей в неведении по поводу начала и наполнения. И третий момент. Три пункта. Что? Кто? Как? Вот такой простой алгоритм. У меня все. Действуйте и внедряйте. Если есть вопросы, то я готов на них ответить.